здорово давно не было вот этого дела на ваших экранах ну мы потихоньку идем на поправление и поэтому ролики на канале вновь будут ура конечно ссылочка реферальная будет в прикрепе напомню что халява на панде без депозита поэтому ссылку я оставляю плюсом конечно же у вас есть тут халява вводите вот этот промик а их в интернете куча если поискать опять же как было по примеру с go к что-либо выбиваете дальше переходите в профиль, без депа выводите на данный момент это наверное одна из самых топовых халяв, которые только есть в интернете по CSGO, потому что, ну реально без депозита можно сразу все забрать. А если нарегистрировать кучу профилей, ну можно прям очень много надюпать. Это я вам, если что, не говорил. Поэтому, ребят, все-таки советую перейти. Реально классная тема. Можно забирать халявные скины. Подождите, идет наполнение барабана. Вау, круто, меня обманули. Они не обманули, все нормально. И без депа вот можем вывести 23 рубля фактически. Нормально. Но нам это не интересно. Мы это продаем. Я для вас ищу коды, которые вы можете вводить и без депа выводить. За это можно лайки, я думаю, поставить. Крайний раз на панде мы вывели 80 тысяч рублей. Почему-то эта тема, кстати, у нас не уходит. Я вообще не понимаю прикола. F5 нажал, ушла. Найс. Кстати, интересно, что вот этот вот ивент с Новым годом у них еще остался. У нас, кстати, 1600 очков. А на каком я тут месте? Вот мне интересно. Время прошло много, а я тут слушаю. Ну, на 12 месте 2000 халявы, я получу кайф. Так, давай вот эти вот ивентные поинты получим. Главное, кейс выбрать поудачнее, Потому что по наполнению тут, конечно, большие у меня вопросы. Давай, 5 кейсов, 14 тысяч, Моментально залетаем на пятнаре После предыдущего вывода 80 тысяч Не знаю, как будет выдавать сайт Конечно, хотелось бы, чтобы сегодня как-то оно поинтереснее игралось У нас не он, нуар, он может стоить денег Хотя с ценами пандаскинс, ну, большой вопрос Будем надеяться, что все-таки кто-то он до 1000 рублей Потратили мы 15 Нормально, 27 тысяч на балансе Офигенно У нас 3 400 ивент-поинтов И выпадает один, Кайф Это, так, что это такое? 28 процентов Куда? Реально, самый главный вопрос, куда это? Депы, я так понимаю. Окей, нам это не, не, не Интересно. Самое топовое, что тут -то можно получить Это нож. Блин, вот эти ивентные кейсы Открывать, ну, как-то вообще не камильфо Ибо особо они не дают Вот мне вот такой вот, на самом деле, кейсик Открыть интересно. 24 тысячи с Нормальным, на самом деле, наполнением. Надо посмотреть Что у нас по премке, потому что хочется Чтобы скины все-таки дюпались. В противном случае будет не особо приятно Если что-то дорогое выпадет и не дюбнется Закалочка. Или два ножа, кстати. Долетит? Да, смотри, два ножа, фьюл инжектор Но кейс нифига не из дешевых, 20 тысяч рублей минус 4000. Прекрасно. По премиумке у меня вопрос, если вообще она. Обновить подписку. Так, ну вроде подписка активна. А яблочки можно получить. Промо. Это, это вообще круто, <свят> промо-скин А может, интересно, тут какой-нибудь DL выпасть Знаешь, хотелось бы какой-нибудь DL, но вот, тем не менее Выпало 5 рублей, мелочь, а приятно Всем, кстати, кто открывает, реально советую покупать премку Очень прикольная тема, в том плане, что если тебе что-то дорогое выпадет Этого скина ты можешь забрать два раза <свят> Я сейчас очень сильно почему-то туплю В общем, типа, если выпадает нож, тебе может выпасть аж два ножа с кейса Но это очень классная тема а, Уже сколько мы на PandaSkins открывали И по факту, на самом деле, довольно-таки часто именно премка окупается Стоит на уровне 400-400 рублей, если не ошибаюсь. Ну, типа, вот мог нож дюпнуться, но, к сожалению, этого не произошло. Ладно, у нас 4000. Отлично, минус. Фактически полтишок. Ну, круто. Банда все как обычно. Калява, конечно, здорово, Ну, и хотелось бы, чтобы как-то сайт окупался, что ли. Ну, в любом случае выпадет нож. Хотелось бы, конечно, увидеть с вулканом на пару. Ну, ладно. Или с вулканом. Вулканчик. И у нас опять ничего не дюпнулось, дупнулось. Что-то как-то все очень плохо. 12 тысяч рублей. Дефолт. Когда не знаешь, что делать, иди на китовый кейс. Потому что, ну, кейс на самом деле более или менее... Может как-то окупить и вернуть в колею. Но нам сейчас как-то нужно вернуть бабки. Я, кстати, про мины забыла. Вот на минах можно, честно говоря, неплохо так приподнять. Ножи улетят, это понятно. Но тем не менее, слушай, до закалочки может, однако, долетит. А перелетит ли? Ну закалка это хорошо, только вот в остальном выпал шлаг. тысяч рублей. Неплохо. Вообще неплохо. Сразу поехали тогда на 10 кейсов, в чем мелочиться. Но вот единственное. Блин, было бы две закалки, было бы куда приятнее и веселее. Так, конечно, неплохо. Купились, ну, две закалки. Хотелось бы все-таки видеть. Так, это у нас пролетит. Ну, слушай, код красный. До паракод ножа не долетит, наверное. Не долетело. Код красный. Блин, 2000. но ну, это прям как-то несерьезно. И ни один скин. У нас самое что интересно не дюпнулся. Не такой большой минус. Давай фастиком попробуем. Ой, блин, а что там слушай? Он мне как-то прям сливать начал. Прямо как-то окей. Попробуем на минах. Мне там, кстати, писали: ой, что-то ты не так делаешь. Но я всегда играю на трех минах. Как в принципе было и на степе, и на панди, но, блин, я привык играть на трех минах. В самом деле, 10 мин это не так рискованно, собственно говоря. И плюсом ко всему неплохо она бустит. Ну, вот у нас минус полтинник. После вывода 80 тысяч рублей. Сайт как-то не особо мне рад, честно говоря. Тем не менее, ролик на канал зайдет. Кстати, а там новый кейс, и я его не видел ну он на самом-то деле очень много сегодня был на самом деле так открыл новый кейс и лучше бы я его не трогал ну mp9 по-моему дешевая mp9 у меня все надежды были только на нее Тысяча рублей, потратили 7. А сколько им по 9 реально стоит? Ну да, она вообще ничего не стоит, ну типа 4 сотки, ну такое себе. 3000 на балансе остается. Слушай, ну давай будем рисковать. Ну, что-то надо делать сейчас, Балик. И, конечно, есть 14 тысяч бонусов, но будем реалистами. Вот выпадет ли что-то с бонусного кейса? Это, конечно, большой вопрос, и я думаю, ответ лежит на поверхности, но это очевидно, что, конечно же, нет. Вот красный калашик, да, хотя бы долетело и на том спасибо. А стоит он 3 100, потратили мы 2 900. Надо нож. Вот сейчас реально всю ситуацию спасет какой-нибудь нож фэновский за 20 тысяч рублей. И то мы не окупим деп, но тем не менее, хоть как-то будем жить. м -ка. Вот эта м было бы круто. Сколько она, кстати, стоит? Но ну, она тоже под 20 может стоить. Но м это хорошо. м это очень хорошо. Она стоит 300. Самая дешевая м которая только могла выпасть. Очень круто. Но это опять же байт, и мне он не интересен. На панда кейс денег у меня нету. Давай попробуем как-нибудь уже выкручиваться из ситуации. Но вот сейчас реально, я не знаю. Деп? 50 кусков, фактически. И вот хотелось бы, чтобы как-то, может быть, опять бы мы окупились, нет? В предыдущем ролике все-таки мне понравилось выводить деньги. А может еще? Раз, до ножа. Так, до ножа мы не долетели, ну вот прям мусорка. Ладно, дефолт, мины, 10 мин, поехали. Раз, два, три, понятно? Так, опять же, раз, два, три, понятно. И я думаю, что Good Game Well Played нам а, гарантирован нож. 5000. Так, продаем. И 6000 на балике. Подожди, а я вот забыл сколько стоят бонусные кейсы? Так, 24. Ну, будем реалистами, мы до 24 не дойдем. Вот за 9000 можно закрутить нож. Еще нож. А можно еще несколько ножей, чтобы, ну, была подстраховка. Так, нож не выпадет. Я в этом уверен на 99,9%. Ну, эмочка. 1000 рублей. Неплохо. 7000 на балике. Даже можно пожить и, может быть, можно даже подняться. Хотелось бы, конечно, в это верить. но давай попробуем. 27000. что то я очень разогнался. Панда кейс. Ну, давай, лор за 40 тысяч и вообще будет приятно Сколько на него? 0,1% 0,1,5 перчатки, конечно же, конечно же, перчатки мне не нужны Хотя бы, да, блин, давай да Навахи, пожалуйста но ну, это прям совсем, 700 рублей ни о чем, блядь, не долетело а, хуе на 2000, не так уж и плохо Бля, ну хотя бы перчи Просто я не знаю, сейчас любой золотой предмет фактически спасет ситуацию У нас тут спасла ситуация м -ка. Хотя подожди, перчи, стой, блядь, ну не, ну, не пиздай Вот, бля, эту прокрутку реально хуй просышь Она то докатывается, то перекатывается Блядь, чё, и просто ни один скин у нас сегодня не, не дюпнулся. Ну это вообще пиздец 2500, блядь, бенгальский тигр, байтовый кейс Я этот рогать не хочу вообще Ну давай будем пробовать за 1800 Уйдем в минус, откроем еще раз и обозначим Посмотримся еще, еще не один даже раз, я думаю. 600 рублей остается. Блин, можно было бы бустануть левел, это было бы круто, но там очень нужно много опыта. Чтобы этот левел бустануть, реально нужно где-то, я думаю, лям закидывать на сайт, чтобы бустить левел. Император, здравствуйте, 700. А, 1700, неплохо. Сегодня дюпаться что-то собирается вообще нет. Ну, по бабкам все, вот просто надеяться сейчас на какое-то чудо. Ну, давай будем надеяться. Если я больше не вижу другого варианта. Ну, будем крутить кейс с ножами, а может быть и ножи не Выпадут, конечно. Так, что у нас по наградам? Конечно, следующий нож убийства, хотелось бы его получить, но, блин, нам нужно очень много опыта. 70 тысяч до 18 нам не хватает всего-то 20 тысяч опыта. Фактически даже 30 тысяч опыта. За самый дорогой кейс сколько опыта дается? Тут нигде не написано. Здорово. Ну, слушай, 7 тысяч яблок остается. Яблочный ролл. Будем пробовать. Прикинь, нож выпадет. Конечно, я понимаю, что он не выпадет, блять это вообще нереально. но ну, минус деньги на сегодня. Надеюсь, на вашу поддержку, потому что... Блин, может хоть как-нибудь ролик отобьется, Ну, пиздец. хендган, заебись. 2500 кейс, крутим дальше, блядь. Ну, не, я понимаю, что деньгам ГГ, конечно, но ж, блядь, в хуй он выпадет. Вот, ну, вот он реально, блядь, не выпадет. Нет, если, конечно, он дропнется, ну все, ГГ. Изи Чуть-чуть бонусов не хватает Я думаю, нафармить у нас тоже уже не получится Хуй с ним попробуем Может быть, может быть, все-таки выйдет Нам дается по 29 яблок В принципе, должно получиться Открыть еще один кейс Сколько он там стоит? А, ну да, в принципе, смотри, можем открыть Блять, нужен нож? Вот реально нужен нож или пизда? Нет ножа, нет ножа, нет ножа, блять, нет ножа, ну и тут говно одно. 5-7, хоть каких-то денег 5-7 стоит, но, блять, хендган, охуенно, это просто минус все наши деньги, заебись. Всем спасибо, это был Человек, поддержите, пожалуйста, лайком, все-таки, блять, мы въебали деньги.